Друзья, всем привет! Я хотел рассказать вам одну историю, которая была с моим партнером из города Воронежа. В один момент мне звонит партнер и говорит, Иван, я уже не знаю, что делать, работаю полгода, садик убыточный, клиентов мало, я уже думаю, что все это продать, закрыть. Не знаю, не знаю, как пробить вообще весь этот потолок. Это у меня был 2020 год. Вот. Конечно же, когда звонят партнеры, такая ситуация, ты должен понимать, что надо что-то предпринять, что-то нужно сделать, чтобы ситуацию исправить. Но первое, что было сделано, конечно, это проведен был анализ, аудит скажем, текущей ситуации. Сразу стало понятно, что клиентам обстоятельства нравится. То есть многие ходят туда, им нравятся услуги, нравится наш прекрасный партнер, потому что она педагог, она знает, Каждого ребенка, она знает методики, она вкладывается в их развитие, следит за детским садом. Но почему не хватает детей, почему нет клиентов, почему вообще такая проблема? Есть в нашем направлении уже один момент, который я стал постоянно замечать и выявлять. Люди любят садик, занимаются развитием, программами, вкладывают в него, но они не смотрят на бизнес-процессы важные, которые я считаю являются ключевыми. А именно, это вопрос качественного привлечения клиентов, рекламы маркетинга, и отстройки от конкурентов. Когда мы переупаковали и сайт, перезапустили заново полностью контекстную рекламу на этот город, настроили, да, вложили деньги, перенастроили, переупаковали социальные сети, сделали онлайн дополнительные, Мероприятия по рекламе. Мы регистрировали каталоги, брали клиентов, которым нравится, подписали отзывы. Эти клиенты нам в каталоге, улучшали везде рейтинговые показатели по странице, выдавали сайт на первое место в Яндексе. То есть проделали большую работу вот, для того, чтобы исправить ситуацию. А также партнер взаимодействовал с моими уже успешными коллегами из других городов, которые ей на своем опыте подсказывали и помогали конкретными примерами. Что немаловажно, потому что ситуация, когда у тебя не хватает клиентов и денег, ты остаешься, как говорится, наедине с самим собой и не знаешь, во что вложиться. Вот. Когда есть команда, намного легче это лучше сделать. Вот. Я уже на опыте прошел много открытых детских садов. Больше 130 садов открыл. Сделал кучу ошибок при открытиях. Тоже в свое время, да, с 2015 года. Были и неудачные открытия. О них, кстати говоря, могу рассказать. Вот Я всегда честно веду контент. Для меня это основное правило. И что вы думаете? После того, как мы раскрутили ей рекламу, сделали в течение трех месяцев качественную работу. Полный детский сад. Полный детский сад. Полный детский сад в городе Воронеж. Вот. Но ну, опять же, надо учесть тот момент, что садик был хороший, и партнер реально работал там с клиентами, с детьми, со воспитателями. То есть на хороший сад, если вы привлекаете трафик, который находится в достаточно удобном месте, расположение, вы всегда найдете клиентов. И отстроиться от конкурентов не так сложно, поверьте. Не все вкладываются, не все работают, как работал мой партнер. Через год уже я связался с... Татьяна, и она сказала, я еще сняла помещение, у меня теперь 70 детей будет. Вот, но уже появился опыт, она уже из разряда педагога перешла в разряд предпринимателя. И это то, чем я горжусь, чего достиг мой партнер с нашей командой. Это очень хорошо, когда люди растут, развиваются, и у них появляется предпринимательская компетенция. Потому что маркетинг, работа с клиентом, это не просто затраты, это инвестиция. И старайтесь быть сильнее и лучше в ваших конкурентах во всех аспектах, в том числе и в аспекте рекламы. Ваш садик должен быть интересным, привлекательным, с хорошей репутацией среди родителей, которые действительно занимаются то, что он обещает. Поэтому ставьте лайки, друзья, подписывайтесь на канал, если видео было интересным, полезным. Я буду рад снимать для вас живые истории, а также рассказывать интересные кейсы. До встречи!